Ну что, кума, дашь мне? Чего? Ты что, совсем охренел? Не, ну ты такая красивая баба и все такое. А, ты про это что ли? Фу, а я думала, ты опять самогон пришел просить в долг.